Всем привет! Если вы нажали на это видео, значит вы интересуетесь, как сделать микрофон из наушников и пинала, а также других самоделок. Я готов на это все ответить. Присаживайтесь поудобнее, берите ручку и листочек, так как придется записывать. Погнали! Сегодня я бы хотел посмотреть два способа, которые я сам придумал. Итак, для первого способа нам понадобится Собственно, микрофон, если вы богатые. Если нет, то наушники с хорошим встроенным микрофоном. Пенал-карандаш, как у меня. Ну, или наподобие. Немного поролона. Расскажу потом, зачем он нужен. AUX Bluetooth адаптер, если у вас такое имеется. А если нет, то закажите его на сайте Алиэкспресс. Я лично покупал там. Я бы оставил ссылку на этот товар, но там, где я покупал, продавец удалил товар. Но если вы не желаете покупать адаптер, то... Как вам поступить, я расскажу дальше. И желательно, чтобы была вот такая вот прищепка. Собрали мы весь этот набор и что же с ним делать? А вот что. Берем AUX адаптер и вставляем в него наши наушники, включаем его за благовременно. Теперь берем пенал, открываем его и вот теперь нам нужен наш поролон. Он нам пригодится для закрепления ауф-адаптера, дабы он не болтался в огромном пенале, иначе он будет сдавать посторонние шумы. Пропихиваем все это до конца. А теперь самое главное: для чего же нам нужна была прищепка, чтобы наш микрофон был в зафиксированном положении, ну или для того, чтобы не болталась собачка, так как она тоже издает лишние звуки. И вот мы получаем неплохой импровизированный микрофон причем беспроводной, который можно подключать. К телефону через наш AUX Bluetooth адаптер. Но если у вас его нет, на дне пенала, если вам его не жалко, конечно, можно проделать дырочку и провести шнур к телефону. Чего я делать не стану, ведь у меня есть AUX адаптер. Для второго способа нам понадобится яйцо киндер-сюрприз, часть трубки от пылесоса. Я вас, конечно, не призываю ломать свой пылесос, но если у вас есть возможность, то... Затем из проволоки нужно сделать вот такую вот конструкцию. Я честно не знаю как ее сделать, так как я эту конструкцию нашел в своих старых вещах. Ее сделал данным-давно мой отец где-то в далеком 2005 году. И предназначалась эта штука для телефона Samsung c 100 в качестве подставки. Вот так вот. Итак, для чего же нам яйцо киндер сюрприза? В нем мы делаем две дырки сверлом 6,5. Делаем так, чтобы провод мог спокойно проходить в них. И вот мы получаем неплохой держатель для микрофона. Почти студийный. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и в конце то же самое протублируется.